Всем приветик! Так, на 27 декабря, так, 2021 года, день понедельника, карта ночи. Так, какие будут мысли, о чем будет вам сниться? Возможно, кто-то будет на работе в это время, о чем будете думать. Давайте. Ой, тут даже две карточки, Думайте, Думать будете о своих родственниках. Смотрим. Родственники вас любят, поддерживают, и родные находятся в любви. Вам нужно будет говорить не то, что хорошие слова, вам нужно будет время свое уделить, хотя бы несколько минут, своим родственникам, написать, позвонить, пообщаться. Также вы будете. Не только думать о том, что кому бы вы хотели там подарок на Новый год подарить, но еще и о том, какое количество у вас родственников. Будете о своей семье думать, о своих родителях, о родне, о родственниках. Какое количество у вас родственников? Все пока.